видео под названием Уставной фонд для акционеров это более важное видео чем предыдущее потому что на каждое на каждого человека нужен определенный документ Значит, по, по времени в начале июня уже нужно регистрировать акционерное общество хотя название я еще не придумал Потому что ну, источник как-то не очень. Ну, в данном случае это... Э, прежде чем регистрировать, нужно создать фонд для акционеров. Как это сделать? Предисловие. Все мы выходцы из Советского Союза. Это все равно, что из тюрьмы. Если человек просидел в тюрьме, в которой он думал, что он лучше всех живет, при этом полная нищета. И тем более ум, честь и совесть отобрала партия. То есть опыта для бизнеса нет. Тем более для более эффективного использования денежных средств. Но на сегодняшнее время люди сами начинают не просто слово умнее не подходит. То есть логически мыслить начинают. И поэтому уже мне лично остается всего лишь сделать направление. И, и дальше нужно будет, это направление должно соответствовать с, с тем, что есть. На сегодняшний момент, чтобы создать уставной фон не просто так, а как бы сказать, для сравнения вот Допустим, на счету компании 9 миллиардов там, с чем-то, хотя акции продано более, 9 миллиардов по сравнению с моим вложением, это все равно, что почти ничего. А если еще прибавить компаньонов и соавторов, теперь, как это сделать? Я специально записал потом съезжу сделаю видео специально покажу для чего нужна Италия для того что здесь оборудование например водоэмульсионная резка металла, станок стоимость его 80 тысяч евро теперь здесь можно взять этот станок в кредит на 8 лет теперь э, смотрим по сейчас для начала так весы дальше лицензия лицензия это э, означает э, проект э, Придется, наверное, то еще одно видео сделать, но сейчас я короткое, в общем, сделаю видео и кратко даже э, хочу руками показать, чтобы было понятно, нельзя, в данном случае ошибаться нельзя, потому что за ошибку придется платить намного больше. Например, э, взяли в кредит станок и отдали его на предприятие, которое будет изготавливать генераторы. Тоже в аренду, но не на 8 месяцев, а, допустим, на 5. Все. Этот завод погашает те деньги, которые были затрачены на кредит параллельно с этим есть еще лицензия как буква r в кружочке это означает что тот генератор который сегодня у итальянцев свое уже показал и не готовы предоставить любую сумму по лицензии это значит на весы ложится на левый край 80 тысяч наличных на этот край станок кредит То есть в результате мы получаем 0 дебет кредит 0 станок есть бесплатный плюс эта же сумма работает вот такое эффективное использование я думаю что понятно да Очень. Вот я еще записал, Российская Федерация, два раза повторю, это колония, причем дважды колонию. одна по финансам, собственных государственных денег нет, а в нашей компании мы не колония, а сделать нас колонией невозможно, потому что мы есть источник, а источник это есть все. Поэтому э, вот казна да, Российской Федерации каждый месяц теряет 1 миллиард долларов в месяц. Это значит, что летом начнется дефляция. Опять масса денежных средств. Что такое дефляция? Это пришел в кассу, все хорошо, документы по все хорошо. А денег нет? То есть... Наша компания должна быть примером на всех уровнях, не только в эффективном использовании народных средств. В данном случае подчеркиваю, что такое акционеры. И, и кстати, вот меня еще смущает такая цифра 9 миллионов. 9 числа я э, сдаю документы и... и на паспорт, и тогда у меня будет, забыл, как это называется. Пермисс. Пермис. Могу по всем странам ездить без оформления визы, кроме Украины. И вот мне хочется проверить. Потому что в уставе еще нужно указать на наблюдательный совет, контроль и право вето. Это мое право. Наложить вето на все и на всех. Если что-то подозрительно, накладываю вето для выяснения обстоятельств. Потому что э, акционеры и их деньги ⁇ это доверие. Значит, им тоже нужно доверять. Если доверия нет, вот, кстати, что э, такое авторитет? Да? Вот сейчас, да, с, э, вот Мошкин, хороший пацан, молодец, имеет авторитет. Авторитет можно потерять в мгновение, одно мгновение все. Я не буду рассказывать свой опыт, потому что это плохой. А вот, допустим, позавчера приехали к итальянцу, который лазером режет железо. И я ему привез схему. Обычная схема на обычном листе, без размеров, только наружный диаметр стоит и все. И еще куча итальянцев, как всегда. Начинают что-то ему рассказывать, тот что-то. В результате чего этот итальянец мимо моего помощника отводит и спрашивают, кто за всем этим стоит? Он отвечает Саша. А за Сашей кто? Он отвечает, Бог. Так же был? Ну да. После чего, что начинается? Мимо разгоняет всех своих собратьев, в том числе дона этого нашего. Боса Джани. Боса Это вообще уникальный человек. И садится вместе с Иваном и сам делает чертежи по своей программе все полностью. А потом мы сейчас вырежем 20 штук. Когда Старш приедет, мы ему покажем, если все хорошо, значит, будем делать всю партию. Вот так надо работать. То В данном случае это есть связка от начала до самого конца. Вот мне вчера Андрей прислал таблицу по диаметрам феррита. 14 миллиметров там нет. Вовремя прислал. Если бы я сейчас мимо нарезал на 14 миллиметров... Все, материал бы потерялся. Да, материал бы потерялся. Так, да, теперь дурить самих себя нельзя. И возвращаемся к началу. Опять же, уставной фонд для акционеров. 80 тысяч евро кредит это только начало на данный период получается 10 процентов думаю что этого достаточно потому что кроме того будут еще и представительства и так далее на пять лет ну, вот пока все